Всем привет, сегодня я буду продолжать приходить рейли 1.4 И в этом видосе я получу достаточно ресурсов, чтобы в следующем убить уже всех механических боссов и наконец-то открыть плантеру. Первое, что нам понадобилось, это крылья Второе, это благословить землю, то есть мой мир, рудой Сразу скажу, что адамантитовую руду мне стало лень копать Я пошел на другую карту, там где у меня уже была адамантитовая кузня э, Скрафтил себе Броню, ну, точнее, слитки на этой кузне а Пришел сюда со слитками И скрочил себе броню, короче Признаюсь, на начатерил себе адамантит немножечко Ну, как на 4 но собирал на другой карте Вот, а потому что там уже была кузня Мне было удобней, сори а Вот реально, да я торопился, у меня были определенные проблемы Нужно было вот успеть Записать короче видео а В общем, теперь вы понимаете, да? Я, правда, не знаю, зачем я сделал вот таким образом все. То есть я мог бы крафтить только один бур, но я почему-то решил крафтить себе еще и броню. Потому что я думал, что буду очень долго бегать, и, то есть я не смогу нафармить себе руды без нормальной брони. Я крафтил себе еще и броню заодно. Но оказалось, что, в принципе, можно пофармить и в этой броне было бы. Вот, но все равно, сделал так сделал, особо ничего страшного не произошло. В общем, пойдет. Пойдет, пускай броня, пускай я потратил час времени. Но зато, в общем, броня есть Я продал ее, кстати Получил немножечко совсем монет Обидно, обидно, конечно, но ладно Теперь у нас есть бур Теперь мы можем добывать зеленую, наконец-то, цветочки И получать довольно-таки хорошую броню Уже потом адаматитую То есть адаматитую броню я смогу спокойно убить мехов Но для того, чтобы ее получить, нужно сначала накопить а, мифрила сделать наковальню потом и на это наковальню уже делать более сложные предметы. ну в общем я думаю все прекрасно понимаете, просто это реально очень скучный момент, но он немножечко важен. я думаю, если я сейчас появлюсь сразу в видео в одном про нее, вы не поймете, вы скажете, а может быть я пропустил серию, может быть я серию пропустил, нет, а, нет, вы не пропустили серию, просто это очень скучная вещь. я вот не знаю сейчас, что мне вообще говорить. Как вот, типа, я фармлю руду, а вы на фоне смотрите, да. Я не знаю, у меня реально талант говорить очень скучно и неинтересно. Поэтому я не могу, как вот тот э, ютубер какой-то, любой, который просто делает интересную нарезку и тупо прохождение всей игры умещает в одном ее. Отлично, у нас есть мифрил. Теперь скрафтим броню. Отлично, теперь убьем механического босса, отлично Это очень сложно для меня, я не могу так Я могу комментировать все как будто в реальном времени В то же время, находясь немножечко далеко То есть вот эта позиция мне очень удобна Позиция как комментатора Оно не как человека, который прям вот жестко шарит в этом всем Не знаю, очень странно, наверное, вам такое видеть Возможно, это и не нравится многим, поэтому я так мало просмотров вот, но я не знаю, типа исправляться у меня не получается нафармил мифрила, с трудом конечно, но получилось теперь скрафтим, давайте куда поставить пожалуй сюда наковальня есть, теперь можно крафтить нормальные уже предметы ну как нормальные из этой конечно руды особо-то ничего и не покрафтишь нормально но пускай будет я буду проходить сейчас мимика в этом видосе Потому что мне нужно лук Дедала. Вот. И потом я буду получать очень интересный маунт. С помощью которого можно убить спокойно всех мехов, вообще не напрягаясь. В прошлом прохождении, кстати, у меня есть плейлист. На канале вы можете посмотреть. Террорезин 4 стрелка. Там я прекрасно показываю, как нужно убивать механизмов. Всех вот этих вот. С помощью маунта, который падает с события. События вы дальше увидите. Но ну, я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Короче. Это просто имба, отличный маунт. Без него я не смогу их пройти. Напишите в комментариях, пожалуйста, вы же знаете данные условия моего прохождения. То есть я не крафчу себе оружие, я его не крафчу, только выбиваю. Могу ли я крафтить, например, если я прохожу стрелком, себе стрелы? По сути, стрелы это оружие, потому что именно они дамажат врага. Не лук, а стрела. А с другой стороны, лук, в принципе не кравчины. То есть я могу и убить другими стрелами с этого же лука э, противника. Вот напишите, короче, в комментариях. Мне кажется, лучше все-таки попробовать деревянными стрелами убивать, чтобы челлендж был идеальным. Но, естественно, вы понимаете, что те же самые стрелы адского огня гораздо мощнее, чем деревянные стрелы. А добывать их достаточно просто. Да и даже стрелы... Как они называются? Которые крафтятся цветы, Их тоже просто добыть, в принципе. Так-то я всегда тратил не больше полутора часов за все прохождение, чтобы нафармить буквально 6-4 тысячи стрел. То есть это реально очень просто. А вот, наконец-то, мимик. Убиваю я его пушкой, которая выпала со, со стены плоти. Естественно, я немножечко пофармил ее. Ну, как немножечко. Раз А8 пришлось открыть этот мешок. Наконец-то я получил пушку. И теперь у меня есть, в общем, маг. Убивать я буду мимика первый раз, покажу полностью весь бой. Ну, вам, наверное, плохо сейчас видно с экрана, да, потому что темно, но вы, в общем, должны понимать, что первый бой, он всегда, у меня вот такая традиция уже, сколько я полтора года снимаю террарию, всегда первый бой с боссом победный я показываю. Остальные фармы я просто показываю результат. То есть из этого мимика я не выбью лук до дала. никак не выбью. Но следующий мимик я выбью его и покажу вот этот вот отрывочек, как он мне падает. Кстати, очень меня раздражает тот момент, что приходится фармить часто мимиков очень по много раз. В последнее прохождение, тираль 1 на 4, мне пришлось убить мимика 15 раз подряд. 15 раз. Я потратил 2 часа 40 минут на то, чтобы его убить и выформить лук Дедала. Вы представляете, это довольно много. Кстати, напишите в комментариях, кто фармил больше, чем я. То есть больше 15 раз ему не падал лук Дедала. Мне очень интересно и очень жаль такого человека Но еще больше не жаль тех, кто досмотрел до этого момента Потому что, ну как жаль То есть вы вообще герои, вы люди, которые могут терпеть настолько скучного человека, как я Что я даже не знаю, наверное, вы выдержите прослушивание книги «Война и мир» Ну то есть романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир» в замедленном режиме в два раза Вы выдержите это прослушивание и спокойно закончите ее. Я так не могу, в общем, спасибо вам большое за то, что посмотрели до сюда. Дальше, ну дальше по планам, я просто убью мимика и выформлю себе маунт и все. В принципе, ничего интересного, можете выключать. Так. Кстати, прошу тех, кто досмотрел до этого момента, поставить три плюсика в комментариях, потому что мне реально интересно, есть ли такие супер -люзия. И возможно, возможно, на 5000 подписчиков я проведу прямую трансляцию, и сделаю конкурс а, вот именно тех комментариев с плюсиками. Короче, я буду искать комментарии с плюсиками и просто сделаю конкурс между этими комментариями. А, скорее всего, это будет денежный приз. Возможно, это будут какие-то, а, ну, не знаю, ключи, тираи, может быть, не знаю. Придумаем что-нибудь. Можете даже мне самому посоветовать. А, думаю, баланс будет около 2000 рублей. То есть на конкурсе я выделил 2000. И вот разыграю на примерно 5-7 тысяч подписчиков между теми челами, которые ставили плюсики в комментах. Это негласный конкурс, только для тех, кто смотрит видео до конца. Я, возможно, я объявлю о нем в следующем видео в начале. Вот. И будем вот, так вот таким образом пытаться развить канал. То есть вам при придется мне просто верить, просто поверите все. Но дебаться некуда. Вот он, мимик последний. Я надеюсь, что маунт не выпадет сразу. Потому что это очень тяжело за одну, за одну на пиратов, то есть за одну волну, нам прилетает три корабля. И если с трех кораблей нам не выпадает маунт, то нам придется еще раз призывать. Я не скажу, что сложно крафтить эту призывалку. Кстати, вот он, лук да, вот, пожалуйста. Ее крафтить несложно, но очень противное вот это само событие. Поэтому я построил такую арену, как вы можете заметить. Я скажу сразу, она работает 100%, то есть вы можете вообще отойти от компьютера настолько далеко, насколько это вообще возможно. И если к вам не попадется в эту яму, как он называется, капитан пиратского судна, то вы спокойно зафармите все событие ни разу не умерев, вообще ни разу. Смотрите, это корабль, из которого сейчас выпадает маунт. Мы заканчиваем на этом видео, потому что все, все задокументировано, все заснято. И в следующем видосе у вас не будет никаких вопросов, откуда это взялось. Я вряд ли думаю, что, конечно, кто-то досмотрел до того момента, но э, если вы досмотрели, то напишите в комментариях, пожалуйста, какую вот деталь интересную я упустил и не рассказал о ней, без которой я бы не смог записать это видео в принципе. Вот напишите в что я упустил. Э, для самых внимательных зрителей э, я не могу ничего сделать особого, но я могу ставить и комменты в следующий вид, например, видос, и просто вам респект. Просто респект за то, что смотрите мне. Большое вам спасибо, мне это очень нужно. Выполнен наконец-то Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.